Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Я продолжаю играть в Geometry Dash, и сегодня я бы хотел пройти такую версию Geometry Dash под названием World. Не буду говорить, что это за версия, в принципе, вы сами я думаю поймете, что за версия это. Она вышла давно уже. Тут очень легкие уровни, и я бы хотел выложить на канал полное прохождение. Всем приятного просмотра. Начнем мы с уровня Payload. Конечно же, комментировать такие легкие уровни я не хочу, просто наслаждайтесь музыкой и прохождением. И да, в этой версии две локации, на каждой локации находится по пять уровней, и первая локация называется Dash Lens. Вот такой вот был первый уровень, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся на следующем уровне.